Время пришло создавать новую колоду для Макса риском Макс Макса Риска. Подпишись на канал поставь лайк. Третью, конечно, нельзя. порядку купи этого не. Спасибо. Так берем всякие интересные штучки за всякие интересные. Ну вроде вот так. Скажите, ты что ничего ничего не, не, не, не Я так, скажу, вот так. Самое. Так, что ты наверное пропустил? Налево точно. Стоп, он там он. только. о том, что он тут не прокачан. 2х. Конечно, желательно 3, чтобы было получше. Ну и так, конечно, сойдет. Так, как то битва долго загорается, мы посмотрим персонажи Так, ну скрилка, сама лучше что может быть. Бомбочка, только дело в том, что я ее не взял. Сторон, ну, почему? еще я не беру бомбочку. Ладно, для игры этой надоется замесрка с этим я помню согласен теперь у нас уже получше персонажи смотрите дело в том что они все по кубикам тут вот один кубик у нас по два кубка капец нужно тумана по-моему ну ладно я буду сначала тормозить а потом уже тащить целом продолжается музыку повыше, давай, давай, опана, главное тут, наверное, маны купить, мана, мана, мана, может быть, сразу 200 нам было бы убрать как по мне, ну ладно, потом тактика, да, потом тактика, Дело в том, что если у нас не будет ману, то нам конец, вы одиночный бит, а тут нам не конец, здесь напарник прикроет. Так я понял. А вторую построим, а то в строим, строим. там, строим боймы. Мы готовы, по-быстрому построим. Не могучных вызывал, ну не Давай это зачем. Ну, интересный склад, кстати. У него... ну, сразу точку захватим вот эту вот, примерно. Хоть как-то мы должны захватить. Ну, давай. Напомню, мы ну, так скажем. Идите за ним. Это первый отряд. Это первый раз, когда я отряд уже буду использовать. Олеж будет прикрывать. Острочка. Так, да, меня здесь поставлю. Что-то не было немножечко выпустить. Так, он будет порой отрядно. Отлично еще. Второй отряд жизнь. А че тут? Так вот тут Надо все таки строить? Ну окей, бля. Я, наверное, я тоже тут построил секрет. Ну что то что построил. Нет? Ну, тут я построил. Так, прыснём. что экономим да пошли, пошли прикроем так то можно даже по карте видеть что а, обычные редкие редкие типически на да, скажи такой кое что он заметил. смысл? от чего он умирает? кстати. от яда. язык все я понял тебя. измогти войны на. кстати у нас 80 сухманы. срочно что с этим делать надо что-то блин Oh Все, он uh, нарвался, да? на На, на неприятности. Ну а, Ладно, атакуйте. может быть за вот отдыхает. Нас упустили. Такие о мы пришли. Нет, Не а мы тепле. Давай, давай, давай. Чья, кстати, сова? надо поскорее тут сделать. о том, что у нас подкоманды слишком много. Поэтому нужно было войск брать отличных, не таких обычных. Но с этим не согласен. Блин, как это так? Ого. О, мой год. Какая у них тут армия? но ну я так не играю, сейчас нужно было брать ману, до да. гигантов. Но наверное, тоже нельзя взял гигантов тем самым. Нам корокандры, слишком. О боже. Атакуйте, так, все так... атакуйте. Если было бы что-то, я бы помог. Конечно. Так, скажу меня я так скажу. Сначала нужно прокачивать одного персонаж. Если вы персонаж это все, а естественно тактика обычно. Да, если это были бы мои персонажи, то я бы использовал чуть конечно это, кстати ваш ночь прикольный армил кучу запустил ну интересно что нам нужно чувствовать конечно что важно давайте, давайте подохнем что ли подохну ну ладно хоть как-то мы решили снять будет вопросик. а поступайте что ты как-то передумал на них нападать как бедрело да блин но ну, а как как они это делают меня с перехватили просто холки это наверное самый нет кто знает. все нас вырубли отлично делают. но вы сам понимаете у нее орки блин. нужно было брать орков потом уже и последний последний делал того еще дело в том что не хватает ничего не хватает ничего. не я бы не хотел выходить возможно есть шанс а нет шанс иском щетуга что сыграл мне такая вот строуна да? то одно качаешь что другие выиграть то не везет да? то, то... все капец тоже никто Тут не волк значит беспощадный бесполезный вот э, крюки они сам прикольные вот это мне нравится о май гашку Смотри, шкружки умеры вообще жесткие и на них не нападают. Хочу крюков, не дают им. дали бы ману, что я там призвал, что это за ману. Не нужно было одного тактику подумать согласен. Потом я подумал с вами, что у нас что есть, будет что будет. Но он умный, умный умный как там скажем заводы? А, да. Они пропуск. Опустов нет. Нет и нет. Замок ничтожный. А, ты у них сейчас замок замок уничтожен. Хочешь, что то умеешь слушать? Обычного СК третьего уровня, слушайте. О, май-дам. У меня обычно третий уровень. Смысл. Ну ладно. Варвар. тут. я не понимаю, смысл игры Мне 400 никто не набирает, У нас там базы. 400 наберите Да, пока мы наберем тогда уже без будет. Надо было обычно воинов, что сказать вам. О, не-нет, я б я его. Кому сказал? Не иди работай. Для нас все. Нам скоро будет 300 Обычно войскам, а тут уже армии, прекрасно. Знаете, нужно вас брать Эээ, использовать все ресурсы по экономке. Ага, волки, классно, волки, кстати ну да, только дело в том, что они не, не прокачат, <смех> прикольно Офигеть, все, у нее победа в кармане, Также же, медилка призначит у лего, легендарный ну давай копаем. то чувство, что мы проиграли, да М -м -м. о, сколько у него войск. откуда, скажите просто эконом класс до сотки так у меня тоже есть эконом класс можно Fire. 50 на 75 вот эти вот зачем я взял а все отлично скоро будем настраивать так долго капец еще одну минуту то чувство что будет час длиться а в танчик который мы играем длились час о, записай ролик, ну, наверное, офигеете. Или там уже, ново, но, а там уже нет такого. Таких. Если хочешь, то, наверное, тысяч лайков под этим роликом. Или под любимым. Ну и все. Так-ка, давайте накруток, и... чтобы все честно. Вот 20 секунд. Вот, тут, тут, тут, тут, вот. вот так. строку хоть одну базу для того чтобы по-быстрому туда сюда вот идти ну, отлично будет. так ну что ж тебе призыв делаю этих вот маленьких только для того чтобы защитить нас не врагов наших напарников нас тоже нужно защищать поэтому берем эконом класс, чтобы тратить больше, тут тратить немножко меньше, все, все предельно просто. видите, как дело пошло? ну отлично, может быть нужно еще что-то захватить, тут мне что можно построить воська будет строить его очень пока это же кстати построил на мой так честно значит так не думать если честно, если честно. проверим эту базу но для этого нужно призвать Как просто вы не проверите, конечно. Блин, а это что такое лава? Думаю, там можно построить Ну и какая-то такая оборона, атака. Ну, в принципе, можно. По логике как-то атаковать, только для того, чтобы она аккуратно. Так, покажите. Звоните. Ставкуда, куда вы... Все, и сюда ем. Блин, знаешь, сколько у нас персонажей будет спавниться? Два именно все сюда вот. Слушайте, куда пошли все? Все, <смех> пошли гулять. Вот так нужно. Блин, тут еще один персонаж. Ждите, расстреляем что-то. Тогда ему скучно. Ну все, у нас Арган. Тут не минутка ходить смотрите. Пошли потом уже присоединяться никто. Ну ладно, реки, конечно, ставите. Посмотрим, кто там будет. Пристоим, давай еще. Видите, ужасок там на балансе. Блин, хитро сделано, слушай. Надо сейчас свою орду допустить. Нет, мы отступим, потому что у нас мало. Пока-пока. Сейчас нас вырвут. Спаси, сохрани. Спасибо, сохрани. Так вот нужно новую точку строить, только дело в том, что они там может быть захватит. А два тут построим. Источник газа тоже очень важно. Так, возможно, ну, давай призы возьмем. Призы возьмем. Ну, файров можно. В принципе. На дело того, такой у нас. Слушайте. А ты Третье как у нас Ты видел хоть? Нет. но ну, а зверью конечно А это что мы затащим оказывается нет Он такой чего блин делаешь это такое но ну, ну, что блин, ничего нету нужно было все таки потратить, ладно, боюсь мне колдус 3 кладут не нравится мне, берите на эти изменьшил баргаза потому что они захватили тем более не ставки я в колдус смотрим говорят бери качай улучшайся чем-то подвох как думаете пиши комментариях да, да, да, я наверное вот я возьму кстати численность это сок там воинов будет? 12 Окей. 7, Нет, 7 а сколько он наверное, будет наверное, самый клевый но да чем больше почане конечно чем -то... самый интерес, тоже сильнее ну ладно давай ворку чтоб потом тратить это все дело а не тратит он магик магик может быть ценочка поина дать сейчас запомни уху уху ладно все удачи пока Сберусь сам